Ну что, сучки, погнали. Вот так. О, круто. А, и сейчас. Блин, как не вовремя. Давай. Бля. Алло? Админ, это чип-менеджер, как ты? Нормально, работаю. А что? Эй, а ты тут в третьем здании? Да, тут в третьем. А почему мне тогда приходится звонить на внешний номер, чтобы попасть на тебя? Слушай, Мил, мне куда тебе про IP телефонию? Ты песняешь телефонию? <смех> Я объясняю сортир. Да, Петросян. Ладно, слушай, чувак, у нас тут проблема. Веб-сайт не работает. Прости, что? Веб-сайт не пашет. Вообще ничего, черная дыра. Бля. Ага. Подожди. Ну, у well, like меня работает. Я перезагружал свой комп, но это не помогло. Сколько раз перезагружал? Три мужик, ты всегда говоришь делать это три раза. Ну, все работает, то есть, ну, я могу проверить, запущен ли Apache. Apache запущен. Не знаю, что за Apache, но в любом случае. Телнет на порту 80. Так что все работает. Но я все еще не вижу того, что ищу. Нэнси говорит, что в просто раз вы его перезагружали. Не знаю. Ты хочешь, чтобы я перезагрузил веб-сервер, несмотря на то, что он работает? Я простой Нэнси о том, что вы делали в прошлый раз, окей? Ну, могу перезагрузить. Просто нет смысла перезагружать. Слушай, просто повторяй слово Нэнси. Потом перезагружали его в просто раз. Ты знаешь, я ничего не говорю про вас. Ну, то есть. Правда? Давай понимаешь Перезагружать что... веб-сервер это весело. Это может занять 15 минут, так что я могу вернуться к своей работе. Стой, что случилось. Я не могу открыть домашнюю страницу. Что значит, ты не можешь? Я только... Я что -то читаю, страницу не вышла. А раньше мог? Да, до этого мог, а теперь нет. Ты же сказал, что сайт лежит. Бля, значит сайт работал. Ну, это может быть и неправильно выразился. Да то теперь он лежит. Ну, как там она, это всемирный Путин? Интернет? Она тормозит, все тормозит. Ты не знаешь разницу между сайтом и интернетом? Нынче у тебя сеть работает? Отстань, я занято. Да-да-да. Он перезагрузил сайт. Что? Он перезагрузил его. Алло? Да, это Тревор. Я работаю на город Арвада, население 10 тысяч человек. Я хотел бы открыть на нашем сайте ссылку www.arvada.org. slash Arvada Harvest Festival. И Я получил сообщение об ошибке. Страница не может быть отображена. Ну, это потому что веб-сайт отключен. Что? Да чтоб вас. Слушай, менеджеры наверху уронили сайт, так что а мы идем пока он поднимется. Пытался, я пытался открыть Арбада Харвест Фестивал слэш Папкин Патч, но там тоже было пусто. И на Харвест Фестивал слэш Ненбэк Рейс ничего не появилось, а мэр того города уже реально стоит над душой. Слушай, он скоро будет запущен, честно. Нужно запустить сайт как можно скорее. Раз название онлайн, то и нужно быть онлайн. Эй, хорошо, Чару, знаешь, давай я тебе перезвоню, куда сервер поднимется. Хорошо. Перезвони на этот номер. Мэр действительно меня уже задолбал. Окей, Чар. Че? Хорошо, до скорого. Окей. Не работает, потому что он его перезаруживает. Я не знаю причину, почему ты. Что? В три. Слушай, как там тебя? Чип? Чип. Ты можешь не -не. Э, ты можешь подождать секунду? Алло? Ты, ты Сервака не? трубил? Нет. Она не говорила, что отрубил. А, ну да. На кой черт ты это сделал? Ну, менеджер ты это... Не получал мое письмо? Я просил тебя не ребутать сервак. Эм, нет. Но я посылал тебе. Подожди. Просто я его не вижу. Мда... Странно, у себя я тоже не вижу. Ладно, может быть и вправду не посылал. Просто нет, ну правда я не получал. Но там в письме было сказано, чтобы ты не вырубал сервак, потому что он сам не поднимается. Вот дерьмо. Да. Большое спасибо. Извини. Вот, блин. Чип? Да. Слушай. В общем, сайт не поднимается, потому что ты заставил меня его неправильно перезагрузить. Окей. Мне нужно позвонить Лазло, чтобы он включил сервер. Можешь подождать? Хорошо. Ну давай, Лаз, лабери трубку. Из занял в Какой стойки, Сирват? Что прости? Какой стойки, Сигват? В пятой. Пятой. В да. В пятой стойке. Знал мне, что ты увонил, Сигван. Да, случайно. Чего ты говоришь? Просто перезагрузи его. Тебе нужно перезагрузить систему? Да. Какой из них? Серый, он примерно третий сверху. Первый? Да они тут все серые. Да, третий, увидишь серый внизу. Так да тебе какой нужно? Сверху, сверху. или снизу? Сверху. Ты же сказал... Ёп... Ты же сказал... Серый. Не слышу, ни хрена. Заткнись. Он серый снизу. Снизу? Он серый снизу. Да не снизу, стойки! Лихо. Да. Ты только что ребутал почтовый сервер. Сейчас на меня смотрю. Все, их загрузил оба. Теперь все должно быть окей. Пока. Большое спасибо. Не знаю, кажется, он неправильно его включил. Чип. Да. Что ж, с твоей подачи почта тоже упала. А Че, правда почтовой сервер? Ну, к веб-серверу это не относится. Он еще не подчинил, только отрубил нашу почту. Он пытался сделать это в прошлый раз. Окей. Okay. Лазула в датэк-центре перезагрузило, когда пытался запустить веб-сервер, который ты просил меня перезагрузить, так что... Сколько раз? Сколько раз что? Сколько раз он его перезагрузил? Один? Думаю, не помешает сделать это еще несколько раз. Чувак, на собрании через две минуты, мне нужно попасть на сайт. Или интернет, или как там оно... Вот почему я первым делом позвонил тебе? Скажи имя своего компа, Чип. Имя моего компа. 287, JPC И цифра 2. P как пол? P как пол. Окей. Что это за... Это твой рабочий стол? Мышка. Вау, мне мышка ездит. Окей. Повтори, обалдеть, ты двигаешь мышку? Это Радмин. Какой у тебя пароль? Просто буква А. Просто буква А, ясно. Как в Ты сейчас мой рабочий стол смотришь? Чувак, сколько у тебя программ запущено? ты просто насилуешь свой ком, возможно это и была причина. Я использую эти программы, знаешь, мне сегодня просто куча работы. Я закрою. нет, мне нужно это сохранить, это вся моя работа. Чип, слушай, тебе все эти программы... Я, я провожу в нектосет, ясно? Хватит закрывать мою программу. Закрою Чувак, ч, Не используй АОЛ, это же обычный диалаб. А как мне тогда заходить в интернет без АОЛ? Это. это же модем! Но у мне там около 4000 бесплатных часов. Это. У нас это волокно, которое стоит тысячи долларов в месяц. Не используй АОЛ. А ты можешь принести мои часы? Что это? Пошел ты. Мой рабочий стол. Здесь секундками написано: пошел ты и нарисован хуй. Это дело потриса. Мне просто дали ее компьютер. Она была не очень довольна. Ни хрена себе. И сколько он у тебя? Лет восемь-девять. Офигеть. Да, я привык уже не хочу менять. Я просто в офиге. Подожди. Сейчас, за скриншоте. Подожди секунду. Ок, серьезно, мне через пять минут встречу. Также давай сделай что-нибудь и починим Это пойдет прямо на Боинг-Боинг. Что за Боинг-Боинг? Послушай, Это проблема. Нельзя людям <связанных> такое показывать. <связанных> Упорядочи и <эмерлки связанных> по имени. Эй, что ты творишь? Я не смогу найти ничего. <связанных> Они в алфавитном порядке. У меня все было на своих местах. Я знал, что веб-сайт. Сайт был на самом кончике члена. А теперь я просто не знаю, где что находится. Все же не так, как было. Ну. Но... Мой Council Force был на правом яичке. Теперь я не смогу ничего найти, у меня сращи через две минуты. Мне нужно, мне нужно чтобы игроки были так раньше. Ну, я не могу все вернуть. Здесь нет сортировки в виде хуя. Твою мать. Слышь, каждый раз, когда я звоню в техподдержку, каждый блядский раз. Вы делаете все абсолютно не той. Вы не исправляете проблему, по которой я звоню. Я просто хотел зайти на сайт. Все, это все, что мне нужно было. Ты сказал, что сохранил рисунок. Восстанови. Ну. Ну, думаю, то есть я могу поесть ее, как обои. Не без ради, что ты сделаешь, чтобы вернуть все, как было. Я бы не сказал, что это решение проблемы, но. При старом порядке, я смогу найти то, что мне нужно. Да, еще хуже. Стой! Но это просто картинка. Замечательно, отлично. Мне нужна встреч, так что. Тебе так сойдет, просто. Да, да, отлично, я могу все найти. Я могу все найти. Этого достаточно. Ну, не пора на встречу. Большое спасибо за помощь, я ушел. Окей. Okay. Пока-пока. Пиздец, ну и денёк. Я не могу чувствовать себя.